Арбитражный суд города Москвы завершил процедуру реализации имущества гражданина и освободил нашего клиента от исполнения обязательств перед кредиторами. Предыстория вкратце такова. Гражданин занимался предпринимательской деятельностью и для того, чтобы расширить свой бизнес, вложить в него денежные средства, решил обратиться к банковским организациям за кредитом. Но так как он свои силы не рассчитал, бизнес у него просто говоря, не пошел, он оказался должен банкам сумму в размере порядка 2 миллионов рублей. Также им были приобретены за кредитные денежные средства транспортные средства, автомобили, которые он впоследствии реализовал, частично погасив обязательства перед банками, так как вырученных денежных средств не хватило, он оказался в тяжелой жизненной ситуации, когда... Кредитные долги у него растут из-за процентов. При этом у данного клиента на иждивении был ребенок, была жена, и ему ничего не оставалось делать, как прибегнуть к процедуре банкротства гражданина. Он обратился к нам, и 13 августа арбитражный суд города Москвы Завершил его процедуру реализации имущества и в полном объеме освободил его от исполнения обязательств перед кредиторами. Теперь данный гражданин начинает жизнь с чистого листа. Ваша юридическая компания «Русская опора» опирайтесь на нас.